Я решил взяться за тему, за которую мало кто берется. В первую очередь из-за страхов, но во вторую из-за того, что нет знаний в этом направлении. А у меня и страхов нет, и знаний более чем достаточно. Как говорится, из первых рук могу многое рассказать о смерти. Не бойтесь, друзья, этого слова. Я уже прошел. Эти страшилки, поэтому могу вам определенно сказать. За этой страшилкой вообще-то ничего нет, если ты подходишь осознанно, грамотно и с полным набором тех знаний, которые сейчас уже стали возможными. Я хочу этим с вами поделиться. Много лет, около 30 лет я занимаюсь этой темой. Я немного упоминал это в книге «Живые мысли», там есть глава «Жизнь после смерти близкого» и в книге Трижды рожденный или из гусеницы в бабочку. Но это мало, потому что эта тема огромная, огромная как сама жизнь, потому что все проходят через это. Пока еще я не знаю такого человека, который живет вечно, но пока, может быть, это откроется. Тем не менее, продлить жизнь... А это очень важная часть всех этих знаний. Когда знаешь, что это такое, тогда ты знаешь, как этого избежать. Ты знаешь, как оттянуть это время перехода. Я уже это делал трижды в своей жизни и хочу этим опытом поделиться. Поэтому, друзья, я предлагаю вам включиться в тот процесс, который я начинаю 4 августа. 4 августа будет вебинар на эту тему. Я буду говорить о ключах, ключах от другого мира. И у меня есть эти набор ключей. Очень интересная история связана с этим. И вот этот набор ключей позволит вам очень многие вопросы решать легко. Серьезные, глубокие вопросы. Потому что это вопросы вообще, ну согласитесь, напрямую, в прямом смысле жизни и смерти. Так вот. Здесь есть ресурсы у каждого человека. И, мало того, есть необходимость использовать эти ресурсы. Потому что каждый с этим встречается. Уходят близкие, родственники, друзья. Да и самому когда-то, может быть, придется, может быть. Но, по крайней мере, как, как говорится, когда ты предупрежден, ты вооружен. Поэтому нужно знать это все. А главное, еще раз говорю, уметь обходить эти острые углы, связанные с этой дамой с косой. А это все можно. Сейчас есть достаточно знаний, а у меня, как говорится, знания из первых рук, была и клиническая, смерть и прочее, и 30-летний опыт исследования этой темы, и проводы, и общение с другим миром. То есть это все в моей практике есть. Поэтому э, я считаю, что это очень важная тема. Очень важная тема. Если ты убрай, уберешь эти страхи, уберешь сомнения, будешь этот пласт знать и э, как с ним взаимодействовать, то это открывает огромные ресурсы. Ты спокоен, ты живешь в удовольствии, в радости, потому что это у тебя под контролем. Неожиданно эта подруга к тебе не придет, потому что ты все знаешь, ты умеешь ты умеешь видеть предупреждающие знаки и принимать меры. То есть вот такой процесс, такой процесс я хочу вам предложить. И первым шагом будет вебинар 4 августа. Я предлагаю вас, мы сделаем с вами этот первый и важный шаг в эту запредельную тему.